Здравствуйте! Мы продолжаем знакомиться с методами решения задач по теоретической механике на примерах из сборника вот этих заданий Яблонского с авторами. Сегодня мы рассматриваем, продолжаем рассматривать задачи по динамике. Раздел «Аналитическая механика», подраздел, к которому мы приступаем, называется «Уравнение Лагранжа второго рода». Задание D21. Применение уравнения Лагранжа второго рода к исследованию движения механической системы с двумя степенями свободы. Мы, э, Поскольку у нас задача, вот наша система, она имеет две степени свободы. Вот они обозначены в принципе. Это координаты поступательного движения тела 1 и координаты поступательного движения тела 2. Вот это наши две обобщенные координаты, отвечающие за эти две степени свободы. Вот здесь приведено решение, условия, там что нам требуется найти. Вот данные, пример примеру, выполненные задания. Решение приведено. Вот уравнение Лагранжа второго рода. Вот это применяется алгоритм этого решения, который, в общем-то, стандартен. И далее у нас, значит, что происходит... Обратим внимание, кстати говоря, почему я сейчас тоже не хочу входить в это решение, что оно даже по условиям начальным оно задано параметрически, то есть числа нам не даны, вот массы все выражены через параметр m, постоянная сила p тоже задана как параметр p большое, момент задан, то есть числовые данные нам не даны, ответ мы получим в общем виде, в виде зависимости вот от этих указанных параметров. Ну и в конце вот он ответ, вот ответы, вот для x1, для первой обобщенной координаты получено уравнение движения, и вот для x2. Как видите, вот эти решения, ну, некоторые числа, которые там видать по ходу решения выхода получались показаны в вычисленном значении, а некоторые просто вот оставили вот эти самые постоянные, то есть коэффициенты, которые связаны с параметрами. Вот я смотрю, c3 у нас вот такой параметр, c4, 0. Ну, собственно говоря, вот окончательный ответ. То есть вот k, c1, c2, это все у нас n. Тут что у нас c или что а. Это все параметры x2, 0. То есть в таком виде и получено решение. Ну что ж, давайте мы сейчас вернемся к началу вот здесь и рассмотрим значит, задачу D21 приступаем к решению задачи D21 D21 это уравнение Лагранжа второго рода к системе с двумя степенями свободы. Итак, нам надо будет разобраться с тем, что у нас дано, с тем, что требуется найти. Мы так пробежались глазами, но это еще не значит, что мы разобрались. И, конечно, разобраться, из чего же мы будем строить мост между этими двумя животрепещущими берегами. Данными исходными и требуемыми, которые нам надо получить в результате решения. То есть, как мы будем строить мост? Ну, мостом у нас является, вот, собственно говоря, название темы подсказывает, уравнение Лагранжа второго рода. Поэтому давайте вспомним, что мы... Знаем о, о них. Разделим доску пополам. Уравнение Лагранжа второго рода для системы с S степенями свободы. Допустим, S степеней свободы имеет система. Достаточно просты. т это у нас кинетическая энергия. Здесь у нас по обобщенной скорости производная минус частная производная от кинетической энергии по обобщенной координате это все должно равняться у нас ну, давайте вот откроем значит, учебник это у нас я специально готовясь к решению задачи, решил открыть учебник вот у нас уравнение Лагранжа второго рода, вот они это вывод вот Значит, вот они в этом случае. Это все равняется, что обобщенной силе. Это все равняется обобщенной силе. Таких уравнений у нас будет сколько S штук. То есть, если я поставлю вот здесь вот... Э Индекс плавающий, то таких уравнений у нас будет система 1, 2 и так далее до S. То есть сколько степеней свободы, столько у нас будет уравнений. Следовательно, в нашей системе две степени свободы. В таких уравнениях мы составим две штуки. Теперь, что у нас такое кинетическая энергия, которая входит сюда? Кинетическая энергия это сумма кинетических энергий. Всех тел, входящих в систему. То есть, ТК, где значит К от 1 до... Давайте, К большое. Где значит К большое число тел системы. Вычисляется каждая из этих энергий ТК для каждого тела. Значит, каким образом? Например, по теореме Кёнига. То есть, масса тела, умноженная на квадрат скорости там, центра масс поступательного движения, Плюс э, момент инерции относительно вот, оси, проходящей через центр масс, умножить на омега квадрат пополам, где омега это вращение, угловая скорость вращения тела. То есть вот таким образом вычисляется каждый из слагаемых здесь. Что такое обобщенная сила? Обобщенная сила... Ну и обобщенные координаты. Давайте я вот здесь вот от когда открывал. Это я не специально. Что я сделал? М Я сам не понял, что я натворил. но что-то натворил. Ну, да ладно. Итак, изменил размер экрана. Ну, давайте теперь вернемся сюда. Все-таки. Равнение Лагранжа второго рода. Общее равнение. Вот обобщенные силы. Давайте, в общем-то, вспомним, что такое обобщенные координаты. Это, значит, то число, минимально необходимое число переменных, которое мы задаем, чтобы описать положение системы. Вот. Итак, пусть мы задали вот это число, некоторые параметры Q1, Q2, QS. И, соответственно, радиус-вектор каждой точки мы выразили через вот эти параметры, ну и его зависимость от времени. Вот таким образом мы описываем движение системы через обобщенные координаты. То есть, радиус-вектор каждой точки системы описываем как функцию от вот этих параметров и времени. Ну, это проекция вот этого векторного уравнения на три оси, в общем случае, в пространстве, если идет речь. Это различные примеры. Учебник, кстати говоря, которым я пользуюсь, вы можете посмотреть на elibrary.ru То есть, я это уже говорил. Выйдя на elibrary, то есть, если вам нужно, но вы можете пользоваться любым учебником. Там он в открытом доступе. Просто elibrary.ru И искать автора, значит, Макартычев Олег Витальевич, увы, не спутайте с Олегом Вартановичем. Тут все-таки у вас должен быть Витальевич. Итак, вот вы можете посмотреть, и там в списке значит, трудов вы можете увидеть лекции по, по курсу теоретической механики. Они там свободно, в свободном доступе по теоретической механики. Ну а мы вернемся к тому, что у нас стоит, значит, вот, то есть обобщенные координаты, вот эти самые параметры, которые мы выбираем, обобщенные скорости и обобщенные силы. Ну давайте к этому мы вернемся к этому в следующем фрагменте.